Хочешь жить? Хочешь кушать? Одевай маску. Не хочешь одевать маску? Иди в камеру. Не хочешь в камеру? Иди в психушку. Не хочешь в психушку? Ну, мало ли что ты хочешь. Навязки посадят, обколят и все. И до свидания овощи. Вот и вся жизнь твоя. Теперь покушать не дадут. Дышать не дают и кушать не дают. Он вроде как выглядит человек, но у него плечи всегда выше погон. Вот если такой приедет, то с такими надо научиться разговаривать. Именно что такое физическое лицо? Это неудушевленная передняя часть человеческой головы. То есть он буквально хочет, чтобы ты примерил маску актера. Ты играл роль физического лица. ними надо научиться разговаривать. На словах его называешь быком. Еще и при этом думаешь, что он бык. Он и обязан вести себя как бык. Так кто приедет? Бык или человек? Минотавр, что ли, или кто? Какой смысл Минотавру объяснять... Что такое закон? Да его скручивать надо быстрее, пока он врага свои вход не пустил. Я потому что ни разу не встречал другого, понимаешь? Вот в моей жизни я не видел ни одного, ни одного. Ты в отделе бывал? Нет, там у всех плечи выше погон. Так ты загоришь? зачем им благодарству это говоришь? Ты что, псих, что ли? Дай алгоритм действия в суде. Нету такого алгоритма. Где-то ты перед Творцом все равно ответишь. Рано или поздно. И потом не удивляйся, что ты прилетел обратно. Ты вот в эту жизнь зачем сюда пришел? А в войне и в борьбе всегда есть проигравший. Ты хочешь быть проигравший? Пострадавший. А в учебе есть проигравший? Пострадавший. Из школы выходят выпускники. Иди учись дальше, мы тебе ничего не можем дать. Это очень трудно заметить, когда тебя бьют электрошокером, чтобы вокруг тебя учителя... И знаешь, что он сказал? Да будь ты человеком. А я его поймал на слове. И вообще заявили, пиши крови. На туалетной бумаге, которой нет. Там целый сериал надо снимать. На 62 серии. <сёк> <сёк> а на пенсии они никому не нужны. Про них все забывают. Вот мне это не надо, чтобы они боялись. Про нее можно сказать, что у нее мантия выше плеч. Согласен? Да. Далее. Антон, привет. Привет. Меня зовут я из города. Я говорю, еле-еле нашел ну, твой телефон, а -а -а. просто в ютубе все, звонят, звонят тебе типа, по телефону, думают, где взяли они телефон. Сообразили. <с> а нет, сейчас видел, смотрел видео, короче, и опа, вижу, что ты там вкон вконтакте пусуешься, думаю, опачки. Надо туда залезть, срочно. Слушай, у меня, короче, есть такой вопрос. Не знаю, сталкивался с таким, не сталкивался. Сейчас захожу в магазин, я вообще, по сути, хожу без масок. А они мне тут же говорят, короче, мы тебе не продадим или мы вызываем полицию. Представляешь, что они мне говорят? Я говорю, только я ждать не буду. Я говорю, сначала это, они говорят, да они вас оформят. Я говорю, а вас они не будут оформлять, что вы просто незаконно мне не продаете? А они просто, просто они говорят, что у них крыша, полиция. Все, они видали все это дело. Я вот что хотел спросить, смотри, по сути же, можно же сразу свое дело начинать, просто мусора, и спрашивать, ты кто? Я живой мужчина, а ты кто? Такой диалог можно? Или же они уйдут? Никто не там делать будет, Протокол кого? На кого составлять? Против протокола, Я у, тебя, у меня такой конкретный вопрос. Так ты ушел? Я ушел, да. Я с у меня там товарищами прорез на кладбище и домой пошел. Ну, во-первых, надо с собой всегда иметь телефон, и на телефоне программу видеозаписи обязательно иметь, чтобы включил и забыл. И вот Это программу только... или просто я «включил видео»? Ну, или так. Ну, лучше программу, которая позволяет снимать при выключенном телефоне. почти. Ну, я видишь, я не непосвященный. Что такое за программы? Есть такие, Скажи мне, я скачаю. Их много? Я просто не понимаю в этом, понимаешь, я вот начинаю только разбираться. По сути, вон у меня компьютер стоит, вообще ничего не понимаю. У меня дочка приезжает и говорит, папа, ты чек, говоришь вообще что ли? Ну, по телефоне разобраться не могу. Ну, как-то, блин, не знаю. Со школы у меня еще не заложено это программирование и тому подобное. Угу. Ну, а ты в курсе, Но что это... в камере нет ни телевизора, ни телефона, ни, ни ручки, ни бумаги? Не, ну, ручка, бумагу там еще можно найти. А вот психушки психушке ни ручки, ни бумажки и даже карандаш не дадут. Нифига себе, никак вести, блин. А вот пока на воле, пока под рукой телефон, пока под рукой компьютер. Mm -hmm. Нет, компьютер я как-то, ну я отваиваю, мне племянник помогает, я там маленько уже, что-то что учусь, учусь, конечно, я учусь. Но я не могу, я вот смотрю, ты там что-то быстро туда-сюда, думаю, блин, как это за делать, понимаешь? Я могу тебе дом построить, от а фундамента до крыши и отделку внутри сделать. А вот компьютер мне сложно дает. Может быть, не сложно, может быть, я просто еще на такой стадии изучения. Что ты уперся в этот компьютер? Я тебе ни, ни слова про компьютер не говорил. Я тебе спросил программу, скажи мне какую, я скачаю себе на телефон. Как называется? Так и набери видеозапись при выключенном телефоне и сразу найдешь. Ага, понял. Ладно. Ну, а теперь вернемся к тому моменту, по какому вопросу я тебе задал.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 я не хочу одевать маску, не хочу кушать. Ну, такой... И большинство магазинов, в которых я ходил, это просто вот первый раз у меня такое, я говорю просто, они говорят, да нам все равно, мы сейчас вызовем полицию. Ну, просто беспредел, да, получается? Этот беспредел в нашей стране уже очень давно творится. И за счет того, что вы никогда с этим не сталкивались, и за счет того, что вы, пока было время... Ни компьютер не изучили, ни юрисдикцию, ни права, ни канонические права там всякие. Ну, ничего не изучали, думали, а, меня это стороной обойдет. На, те, дождались, теперь покушать не дадут, дышать не дают и кушать не дают. Да, да, да, прям в суде дышать не дают, запрет на дышать. Разрешите, я там смотрел видео, нет, дышать запрещено. Вот я и хотел это узнать, ой, я понимаю, как в суде, много видео посмотрел, да, стоять на своем и никаких поводов судье дать. Плохо слышно. Он... Да? Алло, Алло. Да. Слышишь? Да. Я говорю, я понимаю, как ты в суде себя вел. Но вот этим, которые приходят, они-то вообще-то без предела работают. Называемые мусора. Нет. Вот я и хотел у тебя поинтересоваться, как к ним сразу же надо относиться. Ну, во-первых, не как к мусорам. Как кому? Если он идет, вот он просто понимаешь, что если был нарушитель, да, он там был полицейский, был бы. А он уже конкретно идет просто-напросто меня ну, под статью подводить, писать на меня. Как его назвать? Они обычно вдвоем приезжают. Ну, либо один участковый приезжает. Вот он ага. приезжает в форме, правильно? Да. Под погонами что находится? Жетон? Нет, под погонами. Под погонами? Да. Место для погонов? Место для погонов? А это место для погонов где находится? На его плечах. Ну, то есть плечи. Плечи, да. А плечи кому принадлежат? Ну, вот этому, кто приехал, откуда я знаю. Ну, он. вот этот, кто приехал, он, он кто вообще? Ну, вот так вот, с, на первый взгляд, на кого он похож? Она человека одетого в форму. На человека. Полицейского. Ну, на человека похож, правильно? Ну, да. Ну, и есть... голова разговаривает, человек. Ну, да, то есть либо мужчина, либо женщина. Да. Ну, а почему ты мужчину либо женщину называешь мусор? Ну, человек, который уже едет за а, заранее, ему звонят и говорят, что у нас тут без маски. То есть он же понимает, что он едет оформлять статью? Скорее всего, соображает. Ну вот, ну. как его можно еще назвать, если он уже заранее идет на преступление? Его можно назвать вот дословно «человек» который заключил договор поставил свою роспись под договором то есть взял сам на себя добровольно определенные обязательства при, при этом надел форму то есть плечи у него теперь ниже погон по идее он должен исполнять полностью действовать строго в соответствии с законом а дальше все зависит от того что находится точнее кто находится под погонами если там действительно человек, то у него плечи выше погон никогда не будут. Он никогда против закона не пойдет. И всегда будет с тобой разговаривать по-человечески. А вот если приедет э, некое подобие человека, он вроде как выглядит человек, но у него плечи всегда выше погон. У него погоны там где-то под подошвой, ниже плинтуса, как говорится. То есть он буквально эти погоны ходит и топчет ежесекундно. А плечи у него всегда выше погон. Вот если такой приедет, то с такими надо научиться разговаривать. Я тебя и спрашиваю. Ну? Научиться разговаривать. Да. С чего начинать такой ситуации? Как с чего? Либо, Давайте познакомимся. Либо по закону Российской Федерации, либо же как живой мужчина. Вот что в твоей практике показывает, что живой мужчина как бы более практично, да? А я и так, начинаю, и так и умею и так. общаться. Дело в том, что а, когда им ну, говоришь, что они там, ну там, естественно, представьтесь, там 30 все, и пошла процедура. На каком основании? И они начинают лепить какой-то там губернатор и тому подобное, то есть он тебя не слышит. Он не понимает, что губернатор не имеет права издавать закон. Что закон. Не вышел правительством. Ему все равно. Ему надо на тебя оформить протокол. Как с ним разговаривать? Уже после того, как объяснил все права и обязанности. Стоп. Ключевая фраза на тебя. Оформить протокол на тебя. Ты сказал так? Нет. Его... Я сказал не на меня. Я сказал у него ключевая. Оформить протокол. На кого? На ФИД лицо. А ты кто? А я человек, я мужчина. Но? Я не физлицо. Физлицо это вон, не знаю, что, паспорт мой, вон, что они там сделали когда-то там. Обманули весь народ. Вот это физлицо. А я живой, я из плоти, какое физлицо? Знаешь, что такое физическое лицо? Ну, это вон, паспорт мой. Физическое Нет, буквально... лицо это то, которое... А, которое не имеет а, прав... Я ну, так тебе скажу, как я это понимаю. Физическое лицо это то... Недееспособное лицо, правильно? Тут возникает вопрос, что такое недееспособный? Ну, это который не может за себя отвечать, не может а, за себя слово сказать, то есть вообще никто. Нет, неправильно. Неправильно, а как? Не умеет пользоваться своими правами процессуальными и юридическими. Это физическое лицо, да? Это недееспособный. А, недееспособное физическое лицо это кто? А физическое лицо? Это да ты его назвал недееспособным. А я тебе говорю, что кто-то что такое на самом деле? Именно что такое физическое лицо? Я говорю, это, наверное, пастов, бумажных. Нет, давай, стой, да давай разбирать по словам. Физическое давай. слово. У нас э, наука о физике чем занимается? Что изучает? Много чего. Электричество, я не знаю. Движение. Движение. Чухо -чухо. Ну ты физику изучал в школе? Нет, если честно. Так. Ну, прослушивал. Плохо. Угу. Подсказываю. Биология изучает, занимается изучением э, живых биологических объектов и субъектов. Логично? Да. Да. А физика чем занимается? Физика занимается физическим, наверное. Я, ну как тебе объяснить-то? Я понимаю, о чем ты говоришь, только не могу выяснить. Слова это выставить. Ну, а как ты а, а как ты собрался общаться с так называемым мусором, если у тебя даже в, вот этого... Ты относишься к этой информации как к мусору даже. Ты даже вот к этой информации относишься как к мусору. Она у тебя не задержалась, ты ее выкинул. Ты ее просто к себе в голову не взял и выкинул в корзину. Да, может быть и так. Не придал значения, что такое даже физическое лицо. Пояснее. Угу. Физика занимается изучением э, явлений в природе, в общем, изучением неодушевленных всяких э, этих явлений, то есть вся, вся, всяких явлений, которые не относятся к биологическим объектам. Ну, то есть неживую природу изучать. Угу. Согласен? Неодушевленные предметы. Да. да. понял. А что такое лицо? Ну, это многое, что может трактовать. Допустим, лицо – это то, которое у меня лицо мое на голове. Вот это мое лицо. Лицо на голове? Вот лицо. Вот у меня есть голова, на нем есть нос, уши, рот. Вот это лицо. Ну, а вот это все где находится? С какой стороны лица? Ой, головы? Впереди. Ну, что такое лицо? Я не знаю. Как мне объяснить-то? Ну, ты даже такие простые вещи не можешь сформулировать? Что такое лицо? Ты только что сказал, находится на голове. С какой стороны находится головы? Передняя часть головы. Ну что такое лицо? Передняя часть моей головы. Ну не, не обязательно твоей, любой головы? Любой головы. А у животных как это как называется? Морда. А морда это что? Передняя часть животного. Животные головы? Животной головы, да. А лицо это передняя часть именно человеческой головы, правильно? Да, да. Вот теперь соединяем все вместе. Физическое лицо. Это неудушевленная передняя часть человеческой головы. О, ну да, с нормальной метрофортовской угу. А теперь вспоминаем, что, что, что одевают на маскараде. Маску. Маска похожа на физическое лицо? Конечно. Вот вам и равенство. Маска, физическое лицо равно маска, равно личность, равно персона, равно гражданин. Это все маски. Это буквально, вот ты приходишь вот в этот театр под названием суд, и если э, вот так называемого судья удается вот, на тебя, ну так, не буквально, а на слова... Навесить маску. Да, наветь, навесить на тебя вот эту персону, то есть он буквально хочет, чтобы ты примерил маску актера, э, играл роль физического лица. Это я понимаю. Это я понимаю. Ну. Чего они хотят? Я, мы, я, подожди, про суд мы поговорим uh -huh. позже. Uh -huh. Мне вопрос, вопрос же, ты же мой слышал, да, если uh -huh. приезжают беспредельщики, ладно, неважно, там приехал, если законопослушный, да, там полицейский, то есть он составил протокол там на них и все. А если приехали те, кто не понимает, что они просто так погоны одели, как с ними-то разговаривают? Ну, те, у которых погоны выше плеч. Да. Ну, и э, с ними надо научить разговаривать. Нет, да, понял. Но в какой трактовке-то лучше начинать именно. И если ты им говоришь вот все, все вот эти вот пункты, да, что губернатор не может, и вот постановление президента и тому подобное, они говорят, мы тебя задерживаем. Ты им говоришь, давай протокол задержания, скрутили, повезли. написали протокол. Тебе что нужны? Тогда... Советы, как себя вести или как разговаривать? Как разговаривать? Как разговаривать? Ну, э, да. культурно вежливо, без матов, без оскорблений, не повышая голос. То есть, они сказали, все, садись, поехали. Ты конечно поехали, да, не повышаешь голос, поехали. Ну, чтобы ты, э, чтоб ты понимал вообще, что они могут, что они не могут. Тебе, во-первых, нужно изучить законы РФ. Все их инструкции, согласно которым они действуют. Если он тебе сразу сходу говорит «поехали», ты его спрашиваешь, на каком основании, каким нормативным Конечно. правовым актом вы регламентируете ваши действия. Да, да, закон о полиции. Чего закон Даже о полиции? Даже у меня в телефоне он есть. Ну, закон о полиции, как, как они должны общаться и основания проявлять и тому подобное. Он у тебя где есть? В телефоне прям распечатанный. Ну, не распечатанный, а отшклинин. сказал, что я не так сильно силен в компьютерах там и подобное но с каким-то я умею делать ну так ты читал этот закон о полиции конечно так я же тебе про что и говорю все доводы которые ты им там произвел им все равно вот я тебе говорю о быках в погонах проще так сказать которые просто включили и увезли не важно что ты им говоришь а таких же куча согласись куча но все зависит от того все зависит не от того кто пришел. Еще очень много зависит от того, как ты к нему относишься. Если ты на словах его называешь быком, еще и при этом думаешь, что он бык, то он и будет, он и обязан вести себя как бык, он и будет себя вести как бык. Ага, понял. Я понял, о чем ты говоришь. О чем? Мысли материальные. Ну, не только об этом. То, о чем ты думаешь, ты то и притягиваешь. Я понял, понял. Я говорю, мысли материальные. Это я тебе вкратце сказал. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот еще ситуация не настала, еще ты в магазин не пошел, еще их никто не вызвал, еще, они, не, еще им вызов не поступил, еще они не приехали. Нет, я уже пришел в магазин. Нет. Я уже пришел в магазин. Да подожди, я тебе ты уже оттуда ушел? Ну да, я ушел уже оттуда. Ну так а что ты мне говоришь? Я да. тебе говорю про будущее, что ты что еще, ситуация не настала такая, что они приехали. А ты уже относишься к ним как к быкам. Так кто приедет? Бык или человек? Не знаю. Ну как не знаю? Ну, наверное, то, что... наверное, приедет, а как тебе? Человекоподобный а, бык? Да. Минотавры, что ли, или кто? Не, ну просто понимаешь, никакого доверия к ним нету. Вот просто никакого доверия. Так а при чем тут они? Ты себе доверяй. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я это услышал. Не должно быть доверия. И отсутствие доверия тоже не должно быть. Вот у вас либо, либо человек приехал, либо бык. А как же минотавр? Минотавр. Человек, минотавр бык. Но. В одном лице. Ну а у минотавра что на голове? Что? У минотавра на голове что находится? Рога. А Но. Наверное. Но. Или уши. Ну, и что он, что он будет делать, разговаривать или рога использовать? Ну, же он умеет разговаривать? Ну, у него же Когда рога на Ну, еще и рот у него есть. Но. Ну. Теперь я говорю, что он может либо разговаривать, вот от него невозможно что-то понять. Он либо будет разговаривать, либо будет рогами своими. Я тебе хочу пояснить, чтобы до тебя дошло. Вот ты думаешь, что он бык. Он, он, а он приезжает и не поймет, почему он в тебе видит быка. Что ты тут не отстаиваешь свои права, не просто пришел покушать хочешь, а ты реально вот бычишь и похож на Минотавра. И он приезжает, он не поймет, почему ты ведешься как Минотавра, хотя выглядишь как человек. А проблема-то в тебе на самом деле. Ты его вот так вот, ты ему такую мысль послал, ты его так обозначил. И он вынужден защищаться и, вот, и он просто не понимает, что происходит. Он сам не понимает, что происходит. Он приезжает, смотрит, э, какой-то покупатель, бычется, похож, на ведется как минотавр. Ну, естественно, он его скручивать будет. Что с ним разговаривать? Это я понимаю, о чем ты говоришь. Я же тебе только что объяснил. Но. Два момента. Есть, которым ты объясняешь, показываешь, доказываешь, и им все равно. Ну вот я тебе я его... Тебе... Стой. Ты не услышал меня. Я тебе еще раз говорю, он приезжает и видит перед собой Минотавра. Какие, что он ему будет рассказывать? Про постановления, что ли, какие-то? Про губернатора, про что у него есть инструкция? Какой смысл Минотавру объяснять, что такое закон? Да его скручивать надо быстрее, пока он врага свои, вход не пустил. Я, я тебя услышал, я понял, про что ты говоришь. Я это понял. Нет, не понял. Я уверен, понял, что понял. не понял. Я уверен, что я понял. Ну так, если они приедут, кто? Кто приедет к тебе? Ну, пускай будут полицейские, Да, они приедут заранее подготовленными к тому, чтобы составить протокол. Вот если ты думаешь, что приедут полицейские, то они будут себя вести как полицейские. Я понял, мысли материальные, я же не сказал об этом. Да, да это ты понятно, что понял, но ты не понял главную суть, к чему я веду. Вот раньше ты их называл... Хорошо. Стой, ты первое слово у тебя были мусора. Да. То есть какие-то, я не знаю, которые вывозят или привозят мусор. Ну, в общем, сам себя ты мусором назвал. Поясняй, вот буквально. Да, слушай. Дальше. Ты их назвал быки. То есть сам себя минотавром назвал. Вот они приедут, смотрят какой-то, какой-то этот, то ли бомж, то ли минотавр, то ли бык какой-то. А теперь ты их называешь полицейские. Вот они, как полицейские приезжают и смотрят, о, какой-то нарушитель. Право порядка. А мы обеспечиваем порядок. Ну-ка, поехали отсюда. Так как к ним надо относиться, чтобы ничего не было? Как к себе. Ну, а ты кто? С уважением. Ты кто? кто? Я живорожденный мужчина. Сначала владелец был, потом мальчик. А теперь я мужчина. Ну, а живорожденный о чем говорит? Что, что ты родился откуда? Кто тебя создал? Господь. Нет, буквально кто создал? Мама с папой. Ну это о чем говорит, что у того, кто приехал, есть мама с папой. Он когда-то был ребенком, таким же, как и ты. Нет. Так а почему ты его, то мусор, то бык, то этот полицейский обзываешь? Да я потому что ни разу не встречал другого, понимаешь? Вот в моей жизни я не видел ни одного. Ни одного. А ты что, много по камерам было, это, в психушке побывал? У меня жизнь веселая, но нет, психушки тут -ту, ту конечно. Жизнь у меня веселая была тоже. Ты в отделе бывал, нет? Где там вообще, э, вот реально, на первый взгляд, кроме, кроме это, как сказать, там, там у всех плечи выше погон. Я тебе скажу одну историю, как, я помню, шел домой, меня остановили тогда еще полиция, по подозрению, в 90-е годы, там кто-то с кого-то снял шапки, а я шел, у меня друг жил через подъезд, меня у подъезда моего принимают, и меня били до утра, чтобы я осознался, что я шапку эту снял. Как мне к ним относиться? Ты тогда тоже После думал, что этого... они мусора и, и, и минотавры и все такое? Когда начали они сюда спредел, конечно. Они ну... а меня начали из-за моего соседа, представляешь? Ну ты мне можешь не рассказывать. У меня, у меня, у меня у -у -у. тоже это, много чего произошло в моей жизни. Вот, просто как мне к ним относиться? А как? как? Когда вот... я... Вот когда, слушай, когда я послушай. подавал прозвучку твоего ребенка, послушай. Да, да я... Эй, подожди, ну, давай, кто давай кто... я тебя послушаю. подожди, кто кому позвонил? Я тебе. Ну, я могу высказать свою точку зрения? Да. Мне твоя точка зрения тоже интересна. Просто я хочу первый высказаться, чтобы ты услышал меня. Да. Я знаю, что ты хочешь рассказать. Ты хочешь рассказать об очередном беспределе. А ты мне задал вопрос, как к ним относиться. Я хочу ответить на твой вопрос, потому что ты позвонил с вопросом. Если ты звонишь, чтобы мне рассказать очередной беспредел, я не вижу смысла в разговоре. Я вон могу включить интернет, набрать беспредел и смотреть всю жизнь этот беспредел. А вот ответа: почему они так себя ведут или как с ними себя вести, там нету. В интернете нету. Ну так и слушай, ты задал вопрос, если. Как себя вести, Вот ты спросил, если происходит беспредел. Вот у меня, да. когда в камеру поместили, этот здесь, в Сургуте, последний раз-то, меня, это, ну, естественно, там, пакет на голову этот, когда меня с ОМОНом из квартиры забрали, пакет угу. привезли в отдел «Э», посадили на стул в наручниках, одели два пакета на голову, ну, там чуть-чуть дырочки понадели, Ага. На чем я остановился? Одели два пакета на голову. А, вот, да. Два пакета надели на голову, сделали дырочки, чтобы не задохнулся. И начали сбивать. Наручники были сзади, за, за спиной. То есть я сидел, у меня на, наручники за спиной, начали сбивать. Там вокруг меня ну, человек 10 было точно. Они прям обсуждали, как бить, за что бить, там говорили всякие угрозы. Еще одно видео, ты достал весь город, еще одно видео, и я тебе лично положу один килограмм героина в карман. Ну и вывезем в лес, в психушку и все, все, все подобные угрозы. Вот. И избивали, и потом достали электрошокер, и начали в левое бедро, короче, ну не знаю, раз в 8 точно стукнули электрошокером. После этого меня заводят в камеру, меня оттуда выводят, я им говорю, благодарствую. Меня заводят конвоир в камеру, я, я оборачиваюсь и говорю, благодарствую. Хотя мне трудно было говорить, у меня все легкие, все, все это, все печень, все ребра, короче, были отбиты. Я, сразу, я, я захожу в камеру говорю, благодарствую. Рассказываю со камерникам, где я был и что со мной происходило. Они говорят... Так ты говоришь, зачем им благодарство это говоришь? Ты что, псих, что ли? Ясно, о чем я говорю? Или не ясно? Да, да. да ясно. Так я... А вот дальше, слушай, что я им отвечаю, сокамерникам. Вот я говорю, человек верующий, вот если я предстану перед Творцом, вот все же рано или поздно помрут, и, возможно, там на, нас на небесах ждет Творец. Так вот, если он меня встретит и начнет судить за, за все, что я понаделал в этой жизни... Он мне, он, он вот эту ситуацию будет обязательно разбирать, и он призовет всех и каждого, и начнет судить, и посмотрит, так, э, что делали эти полицейские, ага, против воли это там из квартиры забрали против воли наручники надели, побили, по беспределу, все не по закону, постановления фальшивые, короче, все подделали, избили человека, угрозы сплошные ему, еще и килограмм героина, короче, пакеты на голову. Ну, в общем, по беспределили по полной программе. Ну, есть за что судить, согласись. Ну, да. А что сделал Булгаков при этом? Ну, так называемый Булгаков, ну, да. персона. Что сделал Простил. живой мужчина, хозяин имени Антон, в этой Простил. ситуации, во всей вот этой картине, что он сделал? Я же говорю, простил, благо позывал. Он не то, что ничего не сделал ну, плохого. Постарел. Он не то, что ничего плохого не сделал. Он еще в ответку благодарствую сказал. За что его судить? Логично? Да, я понимаю, простите. Ну так вот тебе ответ, как себя вести. Не безобразничай, не будь быком, минотавром, мусором и э, нарушителем. А какие слова для этого использовать? Так это выбор за тобой. Я не могу тебе написать шпаргалку, которая будет универсальная и действует для, для всех. И для минотавров, и для мусоров, и для людей, и для человеков, и для полицейских. Такой такой нет. Вот мне постоянно спрашивают, дай алгоритм действия в суде. Нету такого алгоритма. Да нет, это, это алгоритм нет. Я Смотри, может быть, я, я много от тебя чего услышал. Да, вот сейчас меня, про, когда ты сказал, что я им повернулся и сказал благодарствую. Я понял, о чем ты говоришь. Потому что я, так же, как и ты, тоже под Богом хожу, и я верю в Бога. Ну, а, а почему по что... а, а, а, вот, а вот смотри, а вот ты зашел, ты уже ходил в магазин, развернулся и ушел. Ну, при этом ты что подумал? Что кто приедет? Да я даже не подумал об этом. Просто Нет, да я уверен, что ты подумал. Ну, Бог они, творцу-то, конечно, виднее, но вот представь, вот. Это ты мне можешь не объяснять, это ты перед Творцом все равно ответишь, рано или поздно. А ты вот представь, работает человек в полиции, допустим, он там честно работает, и тут бац, и это, на него навешивает ярлык «бык, мусор и минотавр». Вот если он человек верующий, он обратится к Творцу с молитвой. «Творец, а что а это такое происходит? Я еще ничего не сделал, а меня уже это, на меня ярлык навесили». И Творец обязательно разберется. И потом не удивляйся, что, что тебе даже вот в этой ситуации прилетело обратно. Подобное притягивает подобное, да? Да при чем тут подобное? Я тебе рассказываю, как в моем мировоззрении, что происходит. Я миллион раз убеждался же именно, что... Я же тебе не просто так рассказываю, что я это все сильно фантазировал. Я миллион раз убеждался, понимаю, что, именно так, так. что именно так все и происходит. Ну, другими словами, относись к человеку так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. Ты вообще сюда, да, ты вот смотри, глобальный вопрос, самый важный. Главному подвожу, я тебе еще главный не сказал. А, Главному подвожу. Ты вот в эту жизнь зачем сюда пришел? Творить добро. И все? А, пройти достойный путь своей жизни. И все? И жить. И все? Ну, по, по крайней мере. Ну, а прежде чем творить добро, ты же должен узнать, что такое добро, правильно? Как ты будешь определять, да. где добро, где зло? – Логично? Ну, – это уже, конечно. – Ну, то есть ты зачем пришел? – Первым делом, по твоим словам, я так понял, отделить добро от зла. – Это как называется? Опыт? – Конечно, опыт. – Ты пришел сюда, все мы сюда пришли получать опыт и знания? – Память. – Что? – Это называется память. – Нет, память – это то, что ты запомнил, физическое тело твое запомнил. Mm -hmm. Блин, жил бы ты в городе, Может, ты объяснил, что такое память. Нет, память, я тебе поясняю, память это функция мозга. Память без мозга, не, память без мозга не существует. А вот я тебе говорю про твою душу. У твоей души есть, а это не память называется, а это именно накопленный опыт. Это а В душе все хранится в виде ощущений. Вот, вот твои, от твоих ощущений очень много чего зависит. Вот на данный момент, но ну, на начало звонка, у тебя были ощущения, что к тебе приедут мусора, эти, э, минотавры и это, полицейские. Да. Ну, это вот твои ощущения. Я тебя пере, это, перевожу на, на, на язык <свят> творца, что происходит вообще. Это, это, это называется это, это это, те ощущения, которые ты принес из прошлой жизни. И ты с ними до сих пор жил. То есть ты вот, таких, ты вот такой опыт получил. Так вот я тебе поясняю. Е, если ты хочешь чему-то научиться в этой жизни, вот ты меня спрашиваешь, как себя вести. Главный вопрос, как с ними себя вести. Так если ты хочешь научиться, то ты не мне звони, а ты с ними научись. Вот если ты будешь к ним относиться как к учителям, как преподавателем, как наставником, то приедет именно тот преподаватель, наставник и учитель, который тебя научит, как с ними себя вести. Ты опыт приобретешь. Вот мне многие говорят, как с ними бороться. А борются только в, это, в борьбе. Воюют Бо, только в, в войне. А в войне и в борьбе всегда есть проигравший. Ты хочешь быть проигравшим, пострадавшим? Конечно нет. Но а в учебе есть проигравшие, пострадавшие? В учебе, да. С чего? А, ну да, хотя нет, нет опыта. Все приобретают вот тот так. или иной опыт. Либо ошибки э, свои, либо ошибаются, либо делают правильно. Но все равно это негативный опыт. Негативный опыт тоже опыт. Ну да, да, негативный опыт тоже опыт. И школы выходят выпускники. Это буквально звучит, как его выпустили, все, его уроки окончены, свободен, гуляй, иди учись дальше, мы тебе ничего не можем дать. Так вот, если ты к ним будешь относиться как к учителям, они приедут, дадут тебе уроки и выпустят тебя, если ты научился. Прям там же в магазине выпустят, то есть они скажут, ну это нормальный, адекватный человек, хорошо общается, относится к нам -то адекватно, то есть как к учителям. Мы у него чему-то научились. Он нас чему-то научил, что-то рассказал. Хороший человек. Что вы у него до вы для него докопались? Он прав. Все, и уедут. Ну, продайте ему маски, да? Ну, там уже как-то все от тебя зависит, как ты ситуацию разрулишь. Ты там главный я ученик. Понимаю. Ты там и ученик, и учитель одновременно. Ясно? Слушай, да, я, я тебя услышал. Спасибо тебе. за это. Как бы ты не напомнил, о том, о чем я давным-давно забыл, что я, прежде всего, тоже человек. А кто тебя заставил об этом забыть? Ну, вот по отношению к людям в погонах, наверное, они своими действиями. Ну, так они пытались тебе напомнить. Они пытались тебя научить, даже своим беспределам. Вот это очень трудно заметить, когда тебя бьют электрошокером, чтобы вокруг тебя учителя... Да, хороший этот. кто мне об этом напомнил. А вот самое главное, когда я попал вот в эту так называемую мясорубку в кавычках, потому что это, ну, можно сказать, мой самый великий урок был в жизни, когда меня вот это все прокрутили и, э, то есть, там уже за два дня до сдачи в психушку э, пришел начальник отдела Э. Луценко Дмитрий Николаевич. И очень долго мне катал, что, типа, ты не прав, ты, короче, сейчас заедешь по статье 282.1 Организация экстремистского сообщества. Ну и, короче, нарисовал всю перспективу, как он думал. И говорил, говорил долго, там про свою жизнь тоже рассказывал, много примеров. Ну, короче, такой разговор серьезный был. И вокруг были опера. Те самые, которые, которые меня из квартиры доставали. Я очень внимательно выслушал, И я держал в мыслях только это. Только одну мысль. Я как бы, ну, участвовал с ним в диалоге, но в основном он говорил: я держал одну мысль. Творец, дай мне, дай мне, дай мне это, ответ. Правильно, я ли, правильно ли я себя веду? Поговори со мной через, через вот этого человека. И знаешь, что ну, он Бог сказал? Я через людей, все правильно. И знаешь, что он сказал? Нет, откуда же я знаю. Начальник отдела Э, находясь при должности, в погонах, в мундире, сидя напротив меня на стуле, в помещении за решетками, где меня пытали, между слов, между вот в этой своей длинной речи, сказал одну фразу. Да будь ты человеком. Потом еще сказал много слов, а потом спросил, ну что скажешь? Он хотел услышать что, от меня, что... Все, я все бросаю, короче, я теперь ниже травы, ниже воды, все, я это можете забыть про меня, у меня, ну, больше нет, все. Я ничем не занимаюсь, все, я затих. А я ему говорю, он спросил, ну, еще дальше будешь делать, что думаешь? Я, а я его поймал на слове, я говорю, а я, это, как вы, как вы мне посоветовали, так и буду делать. Он, в смысле? Я говорю, ну, вы же мне дали совет. Какой? Я говорю, да вы мне сказали, да будь ты человеком. Вот я и дальше буду человеком быть. Я и дальше буду человеком. И тут он все понял. Чем закончилась вся история? Ну чем? Через два дня сдали психушку. Я там пробыл 62 дня незаконно. Меня не кололи, не пичкали. И по апелляционному определению вышел оттуда. Ну, насмотрелся я там, уже, конечно, очень много. Это, а как ты в апелляционку подалась и тебе не дали ни бумажку, ничего? А вот так. В соображалку влечу. Мне сказали, пиши, мне сначала ни бумагу, ни ручку, ни карандаш, ничего не давали. И ну, вообще заявили, пиши кровью. Ага, на чем? <laughs> на, чем на, на туалетной бумаге, которой нету На стенах у них писателя где кровь писать? -то? Ну это, это была, как тебе сказать, провокация. Там каждое слово, каждая ну, буква, да. буква, каждое действие, ежесекундно были постоянные провокации. И смотрели, как будешь реагировать. Вот то, что ты в магазине там мне описываешь, скручивают, так это вообще детский лепит по сравнению с тем, что за один день психушки происходит. Ну, в итоге-то как ты вышел оттуда? Я же тебе говорю, по ну, апелляционному определению. Ну, как ты дошел до тогда апелляционного, без бумаги. Включил соображал. Включил соображалку, иду, иду по коридору, смотрю, висят эти а, творчества наших пациентов, такой стенд. И на рисунки ставлены. Я смотрю, о! Значит, где-то есть где -то, много цветных карандашей и много цветных ручек. Пошел, да, пообщался с пациентами, нашел карандаш, договорился, чтобы мне дали карандаш. Нашел бумагу. Потом, ну, ручку мне никто не давал, потому что там обычно, это, ну, как сказать, новенькие мне вообще ничего не дают. Чтобы сначала их проверяют, кто такой и на что способен. Потому что там реально угу. бывают такие пациенты, которые берут любой э, длинный, продолговатый предмет и втыкают в глаз другому. Это я понимаю. Ну вот, первую свою ручку я там приобрел за 1000 рублей. Договорился, что когда выйду на свободу, перечислю, или при первой же возможности, если появится связь, то на определенные реквизиты будет перечислено на 1000 рублей. Вот так я ручку нашел. Так. Хорошо. Я понял, как ты нашел ручку, бумажку. Ну, там обстоятельства. Как ты вышел это все? Тоже за тысячу рублей. Так там, еще что, там, там целый сериал надо снимать. На 20 серий. А -а -а. На 62 серии. То есть нашлись добрые люди, да? Ну как добрые? Все зависит от тебя. Я к ним относился. Я к ним относился именно как к добрым людям. Я понял. Поэтому, именно поэтому они и нашли. Все, ты вышел из, из этого, из дурдома. А тебя, кстати, по бескребелу незаконно туда определили. Как, как так? Вот так. Знаешь, что ну, написали есть, ты, ты... в этом в направлении? Вот этот же Дмитрий Луценко, начальник отдела ага. Именно он ага. направил. Ага. Дважды причем. То есть они меня сначала привезли и сказали, давай подписывай добровольно, что ты хочешь пройти курс лечения. Я, я, я не псих, я не буду ничего подписывать. Я здоров, все, до свидания. Ну, они взяли, в суд обратились. И они второй раз меня туда по, по беспределу назначили бессрочное принудительное лечение. Бессрочное? Бессрочное. По закону они обязаны назначить срок определенный. Там месяц, два, до полугода. А они срок не указали. То есть бессрочное такое. Все, его надо лечить. Причем пожизненно. Прятать как не нужно общество человека. Но они потом сами были не рады, что они спрятали. Они так спрятали, что шумиха на, на весь мир поднялась. Что, как они ответили за это все? Ну, пока мало как. То есть, вот этот Дмитрий Луценко, он стал начальником отдела полиции номер три. Но самый главный этот полицейский-то Ерохов, начальник города Сургут ОМВД, угу. он был вынужден уйти в отставку. Но ну, его там сейчас выше поставили, в этот в ХМАУ, но ну, я каким-то заместителем начальника отдела по, по работе с общественностью. Но ну, я через месяц позвонил туда, поинтересовался, как у него дела. И мне секретарша э, открыто сказала, говорит, да он, говорит, какой там отдел, он там сидит на, в чужом кабинете на, на, на стуле, у него ни компьютера, ни телефона, ничего нет. Мне все говорят повышение, а я им говорю, а какое это повышение? Командовал всем городом, а тут бац, сидит в чужом кабинете без компьютера, без телефона, на чужом стуле. Ну, понятно. Сидит на табуретке и думает, зачем он... Да, и недавно он, он, же, он же все надеялся, что он пойдет в ХМАО, то есть начальником понятно. округа станет полиции. Ему отказали, поставили другого. То есть у него сейчас один выход на пенсию. А на пенсию они никому не нужны. Про них все забывают, сразу, мгновенно. Да. Систему не понимает, да? Это Нет, я, так. я от себя все зависящее сделал. Я, у меня столько этих было сообщений о совершенных преступлениях, только в прокуратуре находится выше моего роста, а еще в следственном комитете это выше колена, а, а еще это только в Сургуте. А я же по всем трем уровням писал в и в Генеральную прокуратуру, и Следственный комитет РФ, и ИХМАО, короче, ну там, я не знаю, наверное, весь багажник легковой машины будет заполнен моими заявлениями. Ничего не видят, ничего не слышат, никто не наказан. Ну, частично. Ну, вот этому, прокурор города Сургут выписали этот, э, э, какое-то наказание. А вот этот, который тебе там отвечал, что который неправильно тебе там ответил, я смотрел недавно. Прокурор, у него фамилия-то. Балин. Который трубку бросил. Кочуров? Да, да. Ну, да. Его я... тоже поимели, да? Ну как? Да я откуда знаю, что с ним там сделали. Ты такой интересный. Не, ну он больше так не делает, с людьми-то все не ведет. Наверное. Все зависит от тебя. Он с каждым разом, с каждым разом ведет себя все лучше и лучше. Они же тоже не могут, как тебе сказать, раз и переобуться. Я же тебе рассказывал, если у них погоны между подошвой и полом находятся, они на уровень плеч, не сразу не смо... выше плеч сразу они не смогут подняться. Да. Вчера смотрел видео про честного полицейского, которого застрелили в голову. Три раза его пусть. Это ты к чему рассказываешь? Может быть они поэтому нечестные. Понятия не имею. Ну да, я работал себе Честно, нет службу, а его взяли и застрелили за то, что он честный. А ты думаешь, и что, что за, зря, зря, зря, что ли, этим судьям на законодательном уровне прописали, что у них теперь должно быть табельное оружие с патронами? А, он теперь и судей? Да, сейчас все судьи по законодательству обязаны иметь оружие. Ну, нормально пускай ходят все. И боятся. Да, вот мне это не надо, чтобы они боялись. Нет, они поднимаются, они, я, я, наверное, мало. Я знал одну судью, царство небесное, которая а, была действительно судей, но после, но она умерла уже. Она, в общем, я тебе вкратце расскажу. Мужик приехал на поле, а у него картошку копает, ну, ворудит. А, После потасовский, короче, там, ну, он приехал на велосипеде, у него был насос от велосипеда. Слеп по Потасовский, короче, он этим шомпулом убил этого человека, который копал у него картошку. А этот человек, который у него копал картошку, был капитан милиции. И она. Ну это только в России. Так вот, она оправдала этого человека, ну, снять все обвинения. Ей с Москвы, ей что только не делали. Она, нет, он был честен, он, все, она оправдала. Вот таких судьи нам надо, понимаешь, которые действительно по закону. Вот про нее да. можно сказать, что у нее мантия выше плеч, согласен? Да. Можно сказать, что она она... Вообще, можно сказать что она вообще без мантии потому что она по-человечески поступила да она просто представляешь ее там из Москвы что только не делали вообще вот что только на нее как только не давили нет она от своих слов никак не это отр... все она оправдала ну, а с другой стороны, убивать за картошку, ну, это несоразмерный наказание. Да, там тот, тот начался, там же, ну, в это, как же там, возня была. Ты представляешь, ты приезжаешь, все стоит, тот это копает, ему говоришь, ты что там начал. Ну, естественно, ты его пытаешься задержать там или еще что-то, да? И все, началась драка. Ну, он у и... И порешал его. Да, такое только в России может, может быть. Это единственное то дело, которое я знаю, потому что она, я с ней общался, я ее знал лично. А -а -а. Мы сидели не кушали с другом, она нам рассказывала. Нет, но ну она много чего рассказывала, ну везде честно, но я тебе просто выделил тот момент, что вот как судья. Ясно, ясно. Слушай, долгий Слушай, разговор. Я... я хочу, я очень много чего интересного рассказал. Я могу этот разговор разместить для всех? Mm -hmm. Я ждал этого ответа. Я вот все время с тобой разговаривал свои и думал, задашь ты мне этот вопрос, и что же я отвечу на этот вопрос? как бы Мои мысли такое было, что ничего интересного для людей не будет. да? И с другой стороны, я тут же поймал себя на мысли что может быть людям тот именно разговор, который ты же можешь монтировать, да, разговор, или ты хочешь весь его выложить? Нет, я выложу только то, что ты позволишь.